Всем привет! Компания nagazu.ru. Лада Веста Сенжи приехала с проблемой. Вышла из строя газовая форсунка BRC. Синяя. Форсуночка одна очень дорогая, поэтому принято решение установить другие форсунки. Форсунки omwl Джемини. Форсунки уже установили. Датчик давления вот выкрутили отсюда. И вот с помощью такого переходника его установили. Сейчас покажем, как это выглядит. Так, так вот, форсуночки доработали штатное крепление немножечко и штатные форсунки стали. Форсунки он был в Gemini, и датчик. Давление стало вот здесь с помощью переходника на шланге Некоторые ставят Переходника такого, соответственно, нет Датчик давления вкручивают С помощью хомута в шланг И потом газ травит по нему Особенно зимой, холодно когда И газ приезжают запахом газа Типа вонь Вот так это все стало Красиво Плюс переделали разъемчики на форсунки у BRC они другие И пришлось вот то есть форсуночки, Разъемчики Убрали И поставили форсунки Омвел джемин Блок управления На заводских Не настраиваемый Его в данном варианте перепрошили И машину настроим Конкретно под форсунки Омвел джемин и будет все прекрасно работать, чек гореть не будет и все прекрасно работает у нас очень много машин именно Вест CNG обслуживается, это вот конкретно приехала частника на замену форсунок, потому что форсунков уже строили а вот там машина стоит, это уже таксопарк просто приехал на обслуживание замена свечей, газовое ТО и замена масла. Также у нас это все сделалось. Плюс очень часто сейчас машины эти едут с такой проблемой, что в заправочном устройстве вот при заправке начинает треть газ. Вот это колечко меняет. То есть вот здесь она прям хорошенькая. А при заправках на некоторых его рвет и меняют. Колечко подходит от бензиновые форсунки. То есть мы съездили, купили бензиновые. Колечко от бензиновой форсунки По размеру похоже И меняется в течение 30 секунд Тоже очень часто машины ведут. Через день, да каждый день В общем есть e 7 очень интересный автомобиль Работы с ним по газу много Компания на газу.ру Всем пока